Если вдруг забудешь средь будней страстей и дел, Прочитай записку и вспомни, как ты хотел. Долететь до солнца, спуститься на дно морей, Стать большим и сильным, влюбиться, спасать людей. Если вдруг забудешь, то почерк неровный мой из далеких далей, как голос, придет домой. И тебе расскажет, напомнит, благословит. Никаких секретов, все просто, простор открыт. Не смотри на возраст, на цены, счета и снеть. Не ленись быть чутким, любить, танцевать и петь. Не ищи оправданий, предлогов и связей для. Раздавай улыбки, прощай и не помни зла. Среди всех болезней, несчастий, сомнений, бед, Оставайся верным. Не бойся, иди на свет. Через все тревоги, как в шторме сквозь ночь ладья, Рассекая волны без жалоб, обид, нытья. Если будешь делать, то делай от всей души остальное, мусор, будь честным и не спеши, растворись в природе, в молчании, в любви, в труде, будь простым и смелым, и помни, что Бог везде.